Восход и солнце, светлые дни Ветром уносит даль. Есть две дороги и есть два пути В радость или печаль Ночное небо, звездное пыль Время ты не спешит Вдохну я воздух, в души, сердце дрожит в Ее на грани образ ночи сжимает свет в руке кулак, а мое сердце жизни хочет, и сил запасы мой. Нет. И вот дорога передо мной В радость ускорит шаг А на рубах лет издали Пещаль ее оставит сна А лунный свет разделился у ног Свежесть и воздух, глоток Судьба в руках лишь твоих навсегда в нею взялась и строг. Ее на грани образ ночи Сжимает свет в руке в кулак А мое сердце жить не хочет И сил запас мой не